Друзья, всем привет! Сегодня у нас видео из рубрики «Будни риэлтора». Сбербанк удивляет. Сейчас еду за покупателями в аэропорт. Мы уже были, смотрели, выбрали, подали объект на одобрение в Сбербанк. И вот парадокс. 12 сделок по данному дому по ипотеке проходили, условная цифра, а 13-я не проходит. В общем, я на этот счет сниму отдельное видео, какие объекты можно покупать в Сочи по ипотеке, какие не пройдут или пройдут с вероятностью 50 на 50. Так вот, еду сейчас за своими подписчиками, они прилетели на сделку, но будем, скорее всего, покупать что-то другое. Планировали приобретать квартиру в Адлере в ипотеку, насобирали денег, поэтому будем сейчас смотреть что-то за наличный расчет, в общем, будем смотреть квартиры в Адлере, поэтому не переключайтесь. После обеда буду встречаться с другими людьми, будем смотреть трехкомнатную квартиру в вокзальном районе, в районе ареда, если ничего не изменится. Ну и, как всегда, встречаемся возле колец. Добрый день. Привет. Теперь вы вовремя, я через задержался, да, все пробки собрал. Привет, привет. привет друг. Да, Добрый раз. день. Да все нормально, слава богу. Как вы долетели, нормально? Да сегодня нормально. Мы? Погода сегодня радует. Садитесь. Прям тепло, неожиданно. Ну что, мы тебя здесь оставим, собака. Конечно, Погода вас нормальная встретила. Тут на самом деле дожди были. Поехал за ключами, а потом звонят мне, говорят, личинку поменяли. Там что-то рабочие ключи потеряли. Но там, где ремонт делают, где сейчас будем смотреть. Сейчас поедем в этот ЖК посмотрим сначала. Там ремонт как раз доделывают. Рабочие должны прийти в 9.30. Ну, в общем, так или иначе, если бы я раньше приехал, нам бы там пришлось ждать. классное строение. <смех> такое себе, да? <смех> <смех> ну, Сбербанк на самом деле вообще мочит. Но ну, представляете, там а, в этом доме продавалось еще около 12 квартир в ипотеку именно Сбербанка. Поэтому я говорю, это человеческий фактор. Не, а что я с ним буду сейчас Так, по телефону только. Он мне звонил позавчера, кстати. Это мы свернули на улицу Гастела. А вот этот ЖД вокзал прямо за спиной у нас остался. Вот тут были квартиры вот ЖК Изумрудный у нас называется, Вот сейчас да, проехали. Да. Но там планировки такие, знаете, студия за 6,5 миллионов. Ну, смысл ну, вообще. Студия, просто и там, ну там, правда, большой балкон. А вот это что за ЖК цветное, Я видела его на. Откуда? Это континент. Да, и сейчас вот ЖК Аддер будет. Он голубой, с желтеньким, беленьким. Слева это военные дома, ну военнослужащим выделяли их. И вот этот, вот он слева жилой комплекс отдельный. Ну, я вижу здесь дорога, я смотрел, что ровная. Ну здесь ровная, асфальтированная перекресток открыли здесь вот. Здесь по инфраструктуре проблем нет вообще. Ну вот и до моря тут ну сколько? больше. Ну понятно что. Ну, Километр. Здесь сейчас с ремонтом посмотрим. Парковочка носить. Как бы нам сказали, что ремонт доделывают, но на самом деле его только начали. Смотрите, и есть такие тут нюансы. Найдите их, найдите их, найдите недостатки, скажем так. Смотрите. Это 33 метра. С левой стороны профится гардеробная, с правой стороны зачем-то тоже. Вот. Это кухня, совмещенная с гостиной. Вот тут справа кухонная гарнитур. Ну, должен быть, по идее, да? И смотрите, вход в санузел. Зачем он здесь? Там, если они планировку не поняли, там все максимально функционально сделано, чтобы не было потери лишних квадратов, потому что квартира и так маленькая. вот. Поэтому, если им нужно объяснить планировку, я могу все объяснить. Может, пока черновая, там они не поняли, что и как. Он же должен быть вот тут. Ну, короче, это исправимые вещи. Если вы захотите купить 33 метра в жилом комплексе адлер с ремонтом то вот такая квартира есть на продажу она будет с ремонтом это спальное место балкон вот с таким видом вот такой вид видно даже морюшка вот, как-то так. Ну вот еще решили такую посмотреть, она 55 метров, самый недорогой вариант здесь остался, стоимость 6,996. Ну, планировка хорошая, что квартира угловая, полноценная двушка. Вид на горы, на снежные холмы, красные поляны. Еще одна комната, витражное остекление, балкон. Прикольно. Одно окно в дом, а остальные с хорошим видом. Ну вид хороший, конечно, да, ничего так не скажешь, вот с этого окна, ну-ка. Приехали мы на улицу Медовая, как-то здесь все, ну пешком конечно не очень удобно, честно говоря, но дом очень хороший вот, очень хороший дом, вот, живой комплекс Довлатов, он называется который мой очень хороший знакомый. Сейчас посмотрим, что здесь есть на продажу. Симпатично здесь, конечно, все так это уютненько. Вот шишучки можно пожарить. А вот она с отдельным ходом своим. Да, вот это вот. Сколько она тут по шахматке? Ну-ка. 47 метров. Вот такая. 47 метров стоимость ее, стоимость ее пять шестьсот такой вариант в общем продолжаем мы смотреть все что упирается в определенный бюджет смотрим все что как можно ближе к морю вот все бы ничего но вот эта горка да вот эта горка которая нас она смущает и вот вроде понравилось что-то смотрите, здесь небольшой был подъемчик небольшой да вот тут, типа, по спасибо. карте по карте показывает что нам идти где-то 19 минут до пляжа до ближайшего а по факту пока не пройдешь не поймешь так вот тут небольшой подъемчик так и потом пошла дорога нет не сюда Так-так, окружение так, неплохое, да, здесь? Домики такие симпатичные. А, ну вот, смотрите, еще какой серьезный подъем. Да, и здесь серьезный подъем. Поэтому такой вариант, наверное... Да ходи, хоть бы делали какие-то периоды что? Вообще, не очень нам подходит, короче. Едем дальше. Ну и вот он, еще один спуск, короче... На самом деле мы оцениваем, смотрим все, что повторюсь в определенном бюджете. Да, просто, Олег, вот можете дать э, такой небольшой комментарий. У меня <смех> с предыдущего видео, где вы были участниками, да, один комментатор, я раз знаете, там, что писал. Типа, что вы там людей возите там, где им не подойдет. Слушайте, ну а как мы примем решение, подойдет нам или не подойдет, если мы не посмотрим, логично. То есть человек в комментариях утверждал, что якобы я вас насильно вожу по тем объектам, которые вам в принципе не подойдут. Зачем вы им показываете бытку, он пишет. И он там так разносит в комментариях меня, что я такой плохой и вожу вас не по тем объектам. Нет, мы едем сами смотрим, и ножками ходим, мы сами решаем, подходит нам это или нет. Риэлтор не может решить. Риэлтор может посоветовать и сказать, подойдет или не подойдет. Вот, кстати, здесь заезд был. Вот. Да нет, мы-то, да как бы это... Просто посмотреть надо же все равно, сравнить с чем-то. Просто есть, ну, определенные рамки, там, запросы, бюджет, в конце концов, все упирается Мне в деньги. Не нравится, сами понимаете, где не нравится. И люди, как правило, просто в итоге чем-то жертвуют. Mm. Ну, вот, вот если вот у нас сейчас, вот, ну, прижмет нам, допустим, да, вот мы оценили, вот понравилась квартира, но мы понимаем, что у нас горка, пешком как бы не камельфо ходить, но, по крайней мере, мы это осознаем. И понимаем... Чем да. тут эта квартира понравилась, а все, ну тут нереально просто... Ну, пешком как бы ну. не очень хорошо, поэтому у покупателя всегда есть, ну, по крайней мере, есть выбор и с чем сравнить. А то вот вы его там возите, там куда-то людей там, ну, в общем, так, значит, сейчас мы разворачиваемся, еще едем в курортный городок, еще там один вариант посмотрим. И потом вернемся к ЖД вокзалу. Там будем смотреть квартиру с ремонтом. 50-50 с чем-то метров. И общем, Вот он, меньше. да, курортный городок. Мы вернулись сюда. Поближе к морю. Будем сравнивать сейчас с улицей Медовая. Так, пришли мы. Ну, это бывшая гостиница. Вот. Смотрим, что тут осталось. Здесь 35 квадратов. Вот, написано. 35 метров. 35 метров. 4,550. Вот такая квартира. Там балкончик, да? Здесь нет. Здесь 5 Вот так. А ну ка Сейчас что у нас бахилу машины Я забыл это кухня Сейчас балкон второй третий этаж Место спальни и здесь санузел Вот такой санузел все это хозяйство стоит 450 Ну вот он и пляж Здесь конечно все рядом Все ровненько и пока пусто. Ну что, мы заехали, посмотрели еще раз тот вариант, который отложили, на который нам Сбербанк не дал ипотеку. В общем, парадокс в том, что на Чкао в жилом комплексе «Астория» для тех, кто знает. Дом водился, собственно, как и многие другие по <coughs> решению суда. Решение суда есть с участием администрации. Причем прошел еще даже срок давности, все сроки давности истекли. То есть, по сути, как бы вариант вообще безрисковый. И тем более, что прямо недавно, накануне, там покупались квартиры через ипотеку Сбербанка. В общем, парадокс заключается в том, что Сбербанк, в общем-то, сам себе противоречит. В общем, на самом деле это человеческий фактор. Вот. А сейчас мы едем смотреть. Квартиру с ремонтом, вот слева жилой комплекс у нас LAR, он как бы находится на ровном месте, но там тоже есть нюансы, сейчас мы посмотрим и покажем вам. Так, так, так, где у нас тут вот это апельсинчик, такой достаточно популярный торговый центр. Жень, что ты ворота откроешь? Вот, вот, вот, вот, вот, вот мы подъезжаем. Подъезжаем, подъезжаем. Ага. Чик. Вообще когда не выпиваете? Выпиваю я? Нет. <смех> Добывает. Но ну, пивко, я на самом деле пивной. Если пью, я люблю пивко. Вот на Баварском дворе я вам обещал показать, где варит это пиво. Значит, вот так выглядит у нас живой комплекс арт-пар. Закрытая территория, статус квартира. И смотрите, из нюансов я что имел в виду? Вот здесь вот проходит железная дорога. Вот они пути. И с другой стороны море, оно прямо вот здесь поблизости. Вообще есть лифт, как бы дом то малоэтажный, но есть лифт. Тут вот люди еще, кстати, кто-то делает ремонт. А, да, вот тут поправочки по поводу железной дороги, что ночью уходит там пару товарников, вон на железная дорога видна. А, ласточки, как бы, они бесшумные, но, тем не менее, ту-ту, слыхать. Нет, у вас там уже? Да, бахилы не стали брать. Не Я предлагал, но не стали. Так, это прихожая. разуемся Здесь вот такой вместительный шкаф, прям гардеробная, я бы так сказал. Прям гардеробная. Так, герца я не убрал, извините, что чуть-чуть мигает. 60 мегагерц у меня стоит на камере, я забываю переставлять. Совмещенный санузел. Здесь люди живут, поэтому, ну, извините, как бы труселя, туалетная бумага, полотенце и все такое. Вот. Массаж. Если захотите, пожалуйста, да, к вам тут, пожалуйста, сделают, чтобы вы купили квартиру. Вот. Кухня-гостиная. И вот такое решение, распространенное, чтобы зонировать кухню от спальни. Вот. И такая спальня. Вот это застекленное, это нет, а, а, там... Я вам сейчас все покажу, я повторю, здесь живут, так. родители здесь живут. Почему я сам так, живу, Жень, комплекс? Да? Угу. Женя тут очень давно живет. Смотрите, какой газовый котел -го года огроменный. На море здесь. 7 минут пешочком. Вот он прямо напротив моря. Да. И кальянчик. Парковка бесплатная. Все четко и так что еще тут это теплые это полы, Жень, теплые полы по всей квартире, а -а -а. да, Жень? Да росту, теплые росту. полы по всей квартире. Вот и котел регулируется здесь. И сейчас покажем вам еще, покажем вам еще придомовую территорию, детскую площадку, мангальную зону. Вот она детская площадка. И есть еще мангальная зона вот под домом парковка еще есть но не знаю что она не функционирует там что-то хотят сделать непонятное что-то а теперь здесь да будем жарить шашлыки раньше мы жарили шашлыки о нифига себе мы где парковка жарили шоки. а теперь вот как сделал, нифига себе здесь целая кафешка молодцы молодцы а как постарались все манга Класс. Артуар. А губит людей не пиво, а губит людей. Жень, ну закончи фразу. Вода. <с> Здесь молоко не пьют. Веселые ребята. Казан тут есть. Видите, кухня, прям, и график посещения, плюс доставка всевозможная. Ну а мы что? Мы сейчас тоже а, перекусим, значит, и двигаться дальше. Здесь в круговую. Там заехали. Можете тут проехать объехать дом и тут еще за домом парковка Листочка. как ее слышно не слышно а у первых этажей э, свои входы у всех несмотря на близость железной дороги в принципе вариант понравился здесь еще видите плюс помимо того что до пляжа 8 минут здесь еще плюс что есть вот этот торговый центр апельсин ну и тут собственно есть абсолютно все, что только потребуется вам. Ну реально, вот. есть абсолютно все. Ну здесь реально, что только нет. То есть тут внизу целый рынок, короче, вот. А, и сейчас мы поднимемся на второй этаж. Там есть некое заведение под названием. Сели-поели. Ну, сколько я кушал в сели-поели, никогда и изжоги не было. Фу -фу -фу -фу, чтобы не сглазить. А на втором этаже здесь ДНС. И, в общем, ну, я же повторюсь, чего здесь только нет. Сели-поели, друзья. Ну, как бы... Так, обычная. Обычная, как бы, столовка. Мы люди простые, не всегда в ресторане кушаем. Суп. Сыр грибной Ленивой голубцы с картошечкой. Вкусняшка и все это вышло на 330 рублей. Ой, распогодилось как, в жарко стало, мы такие покушали, довольные, и сейчас посмотрим, какая дорога на пляж. Идет. Не знаю, как вы, я вообще вкусно поел. Мне реально все понравилось. Нет, так-то вкусно, все. Да. да мы, это, Дим, просто как бы это, видишь, я такой капризный в этой еде. И для Тимки. Она, она еще, видишь, она все может, а я... Я весь курятину, я вот так и курицу ем. А вот в чем-то я ее не могу. И как бы, по вот, даже она забралась. Сперва потом пришлось поменяться. Вышли, да, товарный поезд прошел? Ну. Ну, как бы... Да, я, я думаю, что, да. мне кажется, херня. Короче, мы вот едем на пляж, посмотреть, какой здесь пляж. Быть может, вам тоже будет интересно, потому что многие спрашивают, а есть ли пляж за ЖД вокзалом? Вот ЖД вокзал с правой стороны, и вот он. Пляж. Ой, помнится лет сколько, наверное, 6, уже семь почти подряд. Помню, вот эти дома строились, вот слева жилой комплекс привокзальный. Опа, а швак здесь да, швакбаум поставили, у -у -у -у. а нам повезло чуть-чуть. Там... И дальше там жилой комплекс дельфин, ну что, да пройдем оно, на море, пляж? Покажи. Да. Не, не пойдем. Как не пойдем, нет? Все? Да пойдем глянем. Пойдем глянем, у приехали. Ой, ой ну пойдем. Ну хотите, сидите. <laughs> Пойду. И вот оно море, море, море, да. Действительно, здесь близко, прямо все рядом и по ровненькому месту. М -м -м. Омские грибочки. Валентина, Олег, спасибо вам за подарочки. В общем, остановились на последнем варианте. Он понравился больше всего. Из тех денег, что имели на руках, за наличный расчет, к сожалению, ничего не понравилось. Поэтому покупаем артуар в ипотеку. Этот дом сдавался без судов, он строился по федеральному закону 214, поэтому там не должно быть никаких проблем. Поздравляю вас с хорошим выбором, наконец-то это случилось. Ну а я еду в завокзальный район, в район ареда, буду сейчас показывать 82 метра, практически с новым ремонтом. Спланировано в две спальни и кухню гостиная, стоимость 15 миллионов. Если получится, покажу и вам.